Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Resident Evil Gaiden, Итак, э мы с вами продолжаем исследовать э корабль, вот, мы открыли здесь очередную дверь, вот, э она ведет, у нас большая, большая, большая, большая местность, короче, она ведет в э какие-то помещения, сейчас мы посмотрим, вот, дальше по плану у нас... Э что у нас там есть из ключей дальше у нас по плану э, каюта F50 это у нас это у нас это у нас где это у нас э, на третьем этаже первый класс окей это где мы находили Леона там есть одна комната, короче закрытая также есть у нас э, взрывной заряд C4 На тоже на третьем этаже для каюты капитана и ключ карта э -э тоже на третьем этаже компьютеру какого-то это я не знаю что это такое но будем разбираться итак э давайте вы, вы тоже э -э в принципе заметили что враги стали намного сильнее игра начинает трешавать так что у меня по по по по по, по, по так, пистолет, окей. Вы говорили, что я зря трачу патроны Но, блин, здесь по-другому никак Окей, здесь лифты Лифты Ага, можно вниз Получается, а, типа, я, я сейчас нахожусь где? Я сейчас нахожусь на втором этаже Окей Так а, Лифт Тут два лифта, короче, три двери получается, да? Или три лифта Два лифта. Я так вот сейчас пооткрываю, короче, чтобы... Да. Чтобы они на карте появились. Окей, давай продолжим. Давай попробуем, посмотрим. Так. Э -э я нахожусь на втором этаже. Ключа от... У нас никакого нет. Это у нас все от третьего этажа. Окей. Здесь закрыто. Вот здесь открыто. Какая-то, не знаю, как, как, какой-то центр управления здесь принципе нет ничего это печально это печально это печально что здесь нет ничего окей давай пойдем дальше а это у нас нос корабля получается нос корабля окей пробежимся посмотрим может здесь что-то спрятали что-то коробочки может какие-то мы взяли с вами гранатомет а... так в принципе я вот два места помню где у нас гранаты лежат а вот где-то еще мы видели короче те, которые я помню места это у нас где комната охраны где-то еще мы видели с вами патроны гранаты ага, ага, это я просто круг сделал, понятно. ну, короче, идет лесом этот чу-чу-чувырло, Чува... с чертой. Окей, окей, здесь больше ни черта нет. эта дверь закрыта, зря мы сюда, короче, пришли. Давайте отправимся, не знаю, куда нам? На третий этаж. Мы сейчас на втором этаже, да. На третий этаж нам надо. Поехали. Итак, мы на третьем этаже. А, да, на третьем этаже, смотри, здесь тоже какие-то двери есть. Тут заперто. Так, ну, а раз мы на третьем этаже, давайте пробовать. Здесь заперто закрыто так отлично каюта капитана мы взорвали короче дверь ну, взорвали дверь без взрыва окей. сейф ключ от компьютерной на третьем этаже окей хорошо ключ от компьютерной на третьем этаже да да, да и да Тяжелая броня защищает от многих атак и ранений. Так, окей, э у нас уже одета, э, получается, в баре тяжелая броня, да? Э -э, давайте оденем ее... Леон еще. Вот. Это что, это кровать или камин или что это? это кровать, да? Скорее всего. Незаправленная гру груда. Одеял. Так, ну в принципе все здесь больше у, у каюти капитана больше нет ничего. Окей. А, давайте попробуем. Окей, отлично. Это ключ-карта. Для компьютерный. Окей, труп, тапок. А, ключ от центра управления данными на первом этаже. Какие-то уже ключи, смотри, пошли уже такие электронные. А для запуска главного компьютера нужна смарт-карта. Оператора можно найти в пианобаре на втором этаже. Пианобар, пианобар. Так, были ли мы в этом пианобаре? Так, ну, в принципе все. В принципе все. Я думаю скорее всего в эти места мы будем возвращаться я думаю пока я рано сюда пришел окей здесь все здесь все получается смотри мы можем спуститься еще ниже а еще ниже говорю так а выше и выше можем. Окей, выше. Но нам не выйти. Все закрыто. Окей. Четвертый этаж закрыт. Так, ладно, едем на второй. Нам нужно попасть теперь э -э, другим путем на третий этаж. Другим путем на третий этаж. Так, э -э, получается, получается. Лифты вон там. Ага. Через эту дверь идем к лифтам. Так. Э -э, по прямой, по прямой, отлично. Я надеюсь, здесь забори у нас не появились. Так, погодь! Погодь! А, это не лифты, я думал, вот лифты. Так, ладно. Допустим. А где у нас лифты? у нас находится чуть дальше. Так, дамочки, дамочки, дамочки. Ага. Это э, зареспавнил, зареспавнился э, зеленый или я его просто не убил? Ладно, здесь пробегаем спокойно, без всяких стычек. Это радует. Здесь мы немного зачистили. Местность. Поэтому... Поэтому все отлично. Так, окей. Едем, получается, я сейчас на втором этаже. Мы едем, короче. Да, на втором этаже мы едем, короче, на третий этаж. Третий этаж. Бляха, я заблудился, короче. Погоди. На третьем этаже, вон, смотри, еще какая-то дверь. А, это лифт. А, ну все правильно. Нет, неправильно. Ах, не, не смог пробежать, я, дум, я думал, успею пробежать, то у меня за слоумоз работало. Отлично. Три патрона. Так, вот этого бы еще обойти как-нибудь. Будет хорошечно. я я я я я я яй Отлично. Так, окей, а... Опа. Ну вот этого придется мочить. У него что-то есть. Для столько много, ему надо. Окей. Фиолетовая трава. Бляха, мне бы патронов. Мне бы патронов. А больше патронов. Чем вот этого вот... Вот это, вот это вот, вот, вот, вот, вот это вот все. Так, здесь у нас где-то отлично граната для гранатомета. Здесь дамочка в душе. Так, здесь у нас тоже, по-моему, должны быть патроны. Или нет? Нет, нет, нет, здесь нет патронов. Патроны находятся там дальше. Так. Окей, это мы сейчас ножи, на, ножом, ножом. А, напоминаю, что мы не идем пока в комнату охраны, как бы в эту. Ну, по сюжету. Мы исследуем корабль. Так, так. Так. Отлично. Три удара, едама лежит. Блеха меня кормят травой. Меня кормят травой. Патрончиков мне. Так, иди сюда. Иди сюда, патка. Так. Так. Отлично. Три удара. И снова девушка лежит. Так, патрон от пистолета, хорошо. По-моему, сюда. О, а здесь фиолетовые чуваки. Так, и вот лифты а, лифты погоди по моему прямо вот мы пробегаем а -а -а -а. Схватила, смотри как она обняла смотри просто обнимашки обнимашки зонгам тоже нужны обнимашки отлично так где-то здесь короче у нас по моему патроны бляха где-то здесь патроны от гранатомета? Да в смысле? Смотри, специально, специально они, короче, ставят зомбарить так, чтобы я не смог отбежать. Смотри, здесь тоже сейчас будет стоять. Алюбас. И его не обойти так. Чел. Проходу дай. Проходу мне дай, пожалуйста. Бегом. Фу, отлично. Отлично, так, в какой-то из кают, я не помню, в какой-то из кают есть для ну, гранаты. Так, здесь не черта, значит во второй, значит во второй каюте есть граната. В этих окошках не черта. А значит вот в этой в каюте есть граната. Да. Отлично, так, боезапас гранат мы пополнили, у нас теперь с вами э 18 гранат, нормально, бляха, дробаш пустой, дробаш пустой, это плохо, это плохо, теперь, короче, идем э в лифт, да, получается, и едем мы сейчас, короче, с вами на четвертом этаже. Мы едем на третий. Окей. На третий. Теперь вот сюды. Ищем, ко... ищем комнату, короче. Случая, фиолетовые опасные опасные. И все фиолетовые, они опасны. Так, две комнаты я пробежал, получается. Вот это. Угу. Какой-то ключ сейчас поюзаем отлично ай да мы заперли здесь дамы мы здесь заперли она а наш фи по, по, по фиолетовое стала. так погоди здесь что сработало да, блях, одна трава одна трава кругом так отлично здесь что-то еще есть нет ракетницы забрать ракетами ракетница Здесь еще есть ракетница, здесь есть гранатомет, ракетница еще, нихрена себе, ну-ка, средняя броня, хорошо, запоминаем, что здесь есть ракетница, дама, иди сюда, поближе, Д девушка, поближе кроватки, пожалуйста, вот это дичь, короче, это дичь, так, пистолет, так, леха, она четенько, она траванула меня она меня траванула ну ладно мы фиолетовые травы набрали короче аж, аж целых пять штук Хорошо. окей так а -а -а, куда нам еще погоди что мы еще не смотрели цар? где мы еще не были что у нас есть еще у нас есть смарт-карта и ключ от су суд. Суд, это на каком этаже? Суд управления данными на первом этаже. Первый этаж. Первый этаж. На первом этаже же там этот... Э -э как его зовут-то? Морозилка. На первом этаже морозилка, в смысле? Там же нет никаких этих судов, не судов. Так, ладно. Ладно. В принципе, мы с вами осмотрели. Я не не знаю, ничего не забыл. Вот. Так, мы в принципе осмотрели. Давайте пойдем, короче... Я не знаю, как попадать на первый этаж. Может, дальше по сюжету мы как-то попадем. Вот. Может какой-то другой вход есть э, на первый этаж, как-то с другой стороны с какой-нибудь там или еще что-то. Вот. Ну, а пока мы с вами пойдем, пойдем э, в комнату охраны, посмотрим, что нам преподнесет немножко сюжет. Так, это получается. Вот это. Да. Так, зеленого нахрен не трогаем. Он слишком зеленый. Опа. А вот этого придется. Погоди, погоди, погоди, погоди. А, и двоих придется мочить, да? Ладно, давай. Ножичком, ножичком. Туда иди. Туда иди сейчас по щам надаю. лёха какой резвый. Отлично. Ладно, давай этого подождем. Этого пода... А, смотри, я могу выбирать... Опа, прикольно. Я даже осматриваться могу. Могу выбирать Леона. Так, так. Смотри, какая фишка. Я могу вот так вот передвинуть. И смогу, наверное... С... Феха, зеленая трава. И смогу, наверное, ей попадать э, более четко в этот промежность. В этом. Вот они! Похоже, они направляются на верхнюю палубу, бессмыслица какая-то. Монстр уничтожил все живое, что встретил на своем пути. Почему он не убил девочку? Ты снова за свое? Знаю, и думаешь, что это она, монстр, которого мы ищем. Но тогда почему не расстеклась по полу вместе с той тварью? Я понимаю, но... Если ты обеспокоен ее даром, не стоит волноваться. Я знаю о нем. До того, как ты попал сюда, я успел поговорить с ней. Пару лет назад ее забрали из сиротского приюта. С тех пор она слышит странный звон в ушах. Слышит? Да, вероятно, у нее очень чуткий слух. Не говоря уже об остальном, ее раны заживают быстрее, чем у других. Из-за этого она не ладила с другими детьми. Они считали ее странной. Когда дела пошли совсем худо, приемные родители решили отправить ее... от к родственникам, в Европу. Так она попала сюда. А не потому, что сбежала от ученых Амбрелла. Звучит очень убедительно. Черт! Чего я парюсь? Может поверить хотя бы... Может поверить хотя бы до тех пор, пока не разберемся? Главное, что сейчас монстр направляется на верхнюю палубу. Если мы его остановим, есть шанс спасти девочку. Так в чем проблема? Ну же! Мы тратим драгоценное время. Давай, вперед! Так, окей! А, мы поняли, куда а, монстр ведет девочку на верхнюю палубу. Верхняя палуба? Я <с> так на четвертом этаже. В смысле верхняя палуба? Какая верхняя палуба? Второй этаж. Это не верхняя палуба, это ну носовая часть корабля. Короче, надо на второй этаж. Понятно, да? Нужно на второй этаж. Так, а теперь сохраняемся. Сохраняемся мы сюда. И погнали Нам нужно на второй этаж Второй этаж Это смотри а, Если я сейчас к лифту подбегу Там спущусь, короче Вот здесь я выйду А Вот здесь я выйду, здесь лестница вниз И как раз второй этаж Окей Окей Давай попробуем. Я, я чувствую, что сейчас будет э, очередная битва с тираном. С этим монстром. Я почему-то так думаю. Ну, у нас, в принципе, есть гранатомет. В принципе, мы, если что, гранатометом его забабашим. Ну, конечно, э, для начала я попробую чем-нибудь его более простым. Типа, э, не знаю, там... В пистолете у нас есть патроны, но... Так, лестница вот здесь. Окей, Дай, ка я попробую. Леха. Ну-ка, уйди! Леха, бабы такие резвые, да, бабы? Так, стой, подожди. Вот так вот. так вот. Ждем, короче, пока она подойдет ближе. Ох ты, подло. Раз. Да, вот смотри, я четенько попадаю. Четенько теперь попадаю. Промежность этим зеленым девчонка в промежности четенько и всем всем всем в промежности четенько попадает так окей а, здесь через главные ворота мы выходим и движемся я ж правильно бегу да все теперь по прямой короче до Да, да, до Так, очередная сохранка. Окей, 6. Окей, сюда, сохраняемся. Здесь у нас головный хрим. Хера! Бляха! Подмога бежит! Подмога бежит! Ну да в смысле, умирай! Я не хочу тратить, короче... Бляха, этот патроны. Ну давай, я сейчас этого тоже сейчас загашу ножиком. Попробую. Попробую ножиком. Отлично. Нам повезло. Опа, здесь еще что-то есть. Опа, патроны для пистолета. Ништяк. Так, нужно, короче, наверное, принять... Скорее всего, наверное, да? Я думаю, принять аптечку, выбрать пистолет. И погнали. Стой! Отпусти девчонку! Немедленно! Ух ты, вдвоем! Дво, смотри! Крокозябра! Ну чё валует! дедушка валует! <с Word> Дядюшка Валуев, на. На. На. Ох ты, ох ты. Натренированный на. на. на чувак, ты смотри, как <с> шпилит. Как шпилит. Люси. Леон, дыши. Я знала, что ты в порядке. По кишкам стекает... Этот. Как его? Маунти не могу поверить, его невозможно остановить. Скорее, надо убираться отсюда, уходим, быстро. Бляха, бляха, бляха. Это была отрыжка? Это была отрыжка? Не догонишь, не догонишь. Окей, так, мы здесь бегались? Хороший рыгатель. Опа. Ну-ка, Если я выбегу от Седова, бляха, смотри появился опять. Выбежал от Седова, все здесь больше не появится. Не смотрю здесь э -э, рыгает все, все рыгает здесь. Нет, что-то пережрал короче. Да бляха. Кто так что надо? Твоя отрыжка не сравнится с отрыжкой тирана, понятно тебе? Так, нужно валить, короче, отсюда. Куда-то на безопасное, значит, расстояние, да, убежать. Ну, ёпта! Да -мо! Откуда вы здесь все взялись-то? Впритык прям. Прям впритык. Куда мне надо? Что мне вообще надо сделать? Куда мне надо? Погоди. Что у меня за задание? А, -а, -а. Я не туда побежал. Понятно. Понятненько. Понятненько. размахался резвый. Так, ну окей. Я сейчас тебя ножечком сюда иди, сюда иди. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Да в смысле, хлоп, я говорю. Отлично. О, о, о, о! Внезапный взрыв Стайл стайлайт. Люси, ты цела? Цела, я в порядке. Пожар. Если загорится машинное отделение, то корабль взлетит на воздух, а мы вместе с ним. Попробую вызвать нам вертолет в орации. Нужно бежать с этой плавучей ловушки. Майдэй, и штаб, слышите меня? Прием. Штаб на связи, прием. Я нашел Леона, с нами еще девочка. Похоже, выжила только она. Что насчет Био? Работаем над этим. Корабль горит и вот-вот пойдет ко дну. Нам нужен вертолет для срочной эвакуации. Вам не добраться из-за грозы. Как обычно. Продержитесь, пока буря не стихнет. Мы вышлем вертушку, как только прояснится небо. Ну да, конечно, корабль отложит затопление. Он говорит, типа, корабль тонет дня короче, взрыв там сейчас взорвется, все потонется все к чертям. Кое-что еще, у нас новые данные о которые помогут вам опознать этот тварь. У нее зеленая кровь. Как понял, прием. Понял тебя, зеленая кровь. М -м, конец связи. Похоже, ты ошибался. Ага, похоже на то. Леон, проверь, есть ли здесь система пожаротушения или что-то еще, чтобы остановить распространение огня. Так мы выиграем чуток времени до прибытия вертолета. Что ты задумал? Верь мне, я скоро. Ну да. Люси, будь рядом. На таких кораблях все управляется с главного компьютера. Нужно найти его и попробовать включить систему аварийного пожара тушения. Хорошо, я за тобой. Окей. О, мы играем за Леона, да ладно. Теперь нам дали управление. Да ладно, нам дали управление за Леона. Прикольно. Вот. Ну что, окей, давайте на этом закончим, вот, дорогие друзья. А, была очередная стычка, да, с этим а, с тираном. Вот. Я думаю, это еще не конец. Я думаю, еще там игрушка преподнесет а, подарков. Вот. Там еще нужно ракетницу найти, все как никак. Ну, а кому понравилось, ставь лайки, подписывайся на канал, группу ВКонтакте, подписывайся на инстаграм, комментируй. С вами был Валерий. Всем пока.